Всем привет, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, мы продолжаем прохождение основной кампании в Огнем и Мечом, Mountain Blade. Сейчас у нас на очереди следующие какие-то задания, пока что мы переждем еще в Курске, потому что я тут воевал с бандитами всю прошлую серию, наверное, половина точно, которая около Курска курсирует, я не знаю, сколько это задание можно выполнять, но... Но-но-но, там кто-то поехал, я смотрел, с города. Это были, по-моему, бандиты как раз-таки. Давайте их попробуем догнать. Да, блин, где они? Ну, их просто нету, короче, они уже все испарились. Кстати, Семен Рахманин, Рахманин мне нужен, нет? А, нет, мне он не нужен. Да, сложно найти здесь бандюк, которых я хотел бы. А, нет, задания, нет никаких. Ну ладно, тогда фиг с тобой. Я не могу причем еще набирать, что интересно, больше местных добровольцев. Почему-то больше нет такого предложения, я не знаю почему. Больше их нельзя набирать. Ну, конечно, можно брать наемников, которые здесь в изобилии, вот в, в лагерях наемников. Но они очень дорогие, плюс, по-моему, содержание их тоже довольно-таки высокое. Так что нужно подумать несколько раз, прежде чем это задание выполнять. Ну, точнее, прежде чем это делать. Надо иметь денег достаточно много, чтобы это вообще этим воспользоваться. Денег же у меня пока что-то как-то не хило, немного я бы сказал бы, точнее. Кстати, давайте съездим. Блин, хотел сказать в Полтау. Там кто-то проезжал мимо. Там проезжали, видимо, просто какие-то эти местные отряды, я так понимаю, оборонительные, да, разведчики. М я хотел съездить в Болтаву, поискать, наконец такие персонажей, спутников. Почему-то они вообще не попадаются, я не знаю почему. Можно попробовать вообще какой-то город левый съездить, который не московского царства тут есть. Тут тоже никого нету, кстати. Непонятно почему. Не, пока брать вас не буду, мне надо мало людей. Никого нету, ну тогда я не знаю, блин. Интересно, что будет, если дни закончатся, которые для выполнения задания, да, уничтожения банд местных. Тогда что, я провалю его, что ли, что произойдет? Вопрос открытый, потому что никто мне это не объяснит, походу. О, вот они. Вот воры. Ну-ка, идите сюда. Я их догоняю, да? Я их догоняю, 14 грабителей, у меня 14 человек, так что... Ха, ничего, никакого преимущества у них нет, да и у меня тоже. Но у меня зато очень много стрелков, довольно-таки неплохая пехота появилась. Так что сейчас мы должны с ними сразиться вообще прям идеально. Никого, возможно, даже и не потеряв. Так, э, пехота отходит, пускай еще дальше. Назад отходите. Мы давайте тоже отойдем подальше, потому что тут холм, он очень мешает обзору моих стрелков. Они могут нормально вести огонь, вот сейчас они начнут вести огонь. Так, перезаряжайтесь давайте, станетесь вот да здесь. Хорошо. Можно было вообще на холм забраться, но я, пожалуй, этого делать не буду. Потому что это уже много времени займет сильно. Так, стрелки не могут попасть, да? Ну я тоже не могу попасть. В две шеринги они поставились. Очень приятно это видеть. Правильно вы делаете. Так, вы.. Прям массированный огонь, но, к сожалению, пока попаданий нет. У меня тоже нет попаданий. Ну давайте в атаку. Так, готов. Да идите сюда, сукины дети. С одного удара просто сабелька этой рубать можно. Прекрасно. Вообще никого не потеряли мы вновь. Да, вновь никого мы не потеряли. И вновь я получу вещички их. Ну, то есть нам воры уже на самом деле не опасны. Вот дезертиры, конечно, еще опасные враги. Но их надо встретить, прежде чем с ними воевать. Да, то есть они довольно-таки редко попадаются. Вот в чем их проблема. Давайте в Смоленск, кстати, заедем. В Кабачок я хотел прогуляться. Тут вот у нас путник, посредник, поститель кабака мой любимый. И пос... давайте посредника пока что возьмем. Потому что мне нужно от него получить деньги за грабителей. Отлично. Плюс еще денежки. Так, наемный стрелок. Я и мой друг. Ну давайте, давайте, давайте, ко мне присоединяйтесь. Поститель кабака. Хрен с ним, я не хочу с ним больше драться. Потому что это очень много времени занимает. Может быть я потом вне записи возьму, с ним подерусь. Ну, как я сказал, много это времени занимает, и с ним драться я не хочу, не желаю больше. Пока что едем в Курск. Так, заезжаем в город, отлично. Так, и городской глава. Это единственное. А, это не единственная хорошая новость. Благодаря тебе разбойники нам больше не угрожают. Уже довольно долго их никто не видел, если кто... Из них и остался, то они сбежали или попрятались. Это очень хорошо для торговли. А что хорошо для торговли хорошо и для всего народа. Ой, точнее, города. Народа. Да, что-то как-то закрутил. Прям очень круто. Думаю, на этом наше соглашение выполнено, Персик. Пожалуйста, прими это серебров благодарность. Благодарю тебя и прощай. Да, прощай. Наконец-то освободился от этого, как сказать, от этой приузи, от этого крепостного права. Наконец-то могу отсюда уехать. Потому что, блин, вот просто постоянно этих бандитов надо атаковать. Которые ездят по, по округе. Которых хрен найдешь, кстати, еще к тому же. Но все, на этом закончено. И мы можем отправиться дальше. В путь-дорогу. Да, кстати, тут есть... Ох, какая. Какой палаш. 31 урон. Ну да. Плюс еще есть количество удары. К тому же и зона действия 105. Ох, ну я эту вещичку бы прикупил. Но, как видите, да, по деньгам я немного... Mm -mm. Сдерживаюсь, поэтому я не стану покупать Денег не хватит у меня Ну да, и как видим, двуручные, к сожалению, мечи просто нельзя вообще использовать верхом Потом когда-нибудь я куплю, но буду им драться только в пешем строю Так, в кабаке у нас, как обычно, никого нету Так что давайте-ка мы теперь отправляемся в путь-дорогу дальше Семен Рахманин, кстати, подождите-ка, он не нужен, да, по-моему? Нет, он мне не нужен он мне не нужен, но мне надо сейчас узнать, где находится хоть кто-то. Например, Василий Шерементьев, либо Федор Хворостин. Хворостинин. Или подождите-ка, не Федор Хворостинин. Здание успешно выполнено. А, ну да, правильно. Василий Шерементьев. Так, я его догоняю. Да, я догоняю. Он сейчас уже к тому же остановился. А, так, так, так. Федор, Федор, Федор, Федор Хворостинин. Смоленске находится. Так. Еще хочу узнать, где находится человек. Это Шерементьев, Шрементьев, Шрементьев. Василий Шерементьев в Твери находится. Отлично. Они все там сидят, да, я так понимаю. Смоленск поблизости. Тверь тоже, в принципе, все по пути. Давайте я сохраняюсь. Кстати, надо узнать, как сохраняться по-быстрому. Потому что я так могу постоянно так делать, а это не очень классно. Быстрое сохранение в 12. Да, при этом F12 вообще другая кнопка еще есть. Так что лучше переназначить на F11, например. Все. F11, да, все отлично. Едем в Смоленск. Заезжаем в крепость. у нас здесь Федор Хворостинец. Здоровенький да, булы. Рад снова увидеть. Так, что касается задания, вот твои налоги. Отличная работа, Персик, просто отличная. Ты справишься с задачей, как нельзя лучше. Я обещал пятую часть, вот тебе 471 талер. Можешь оставить себе. Вот это я называю «Обоюдной выгоды. А, да, правда неплохо. Ну, в общем, то больше заданий нету, поэтому я еду дальше. А, правда, перед этим зайдем в кабак, где у нас здесь спаситель кабака. Ну, ради прикола можно с ним подраться. Кулаки чешутся 25 талеров. Вот это дело. Давай дераться, драться, еще раз драться. Ой, очередной бичуган. Правда, при этом, кстати, не старик больше, как было в предыдущие разы, когда я дрался. Но этот парень, в принципе, не особо лучше дерется, чем стариканы, да, отцы там предыдущих пинчук. Этот парень тоже особо не мастер драк, не кулачных боев, Поэтому наверняка его постоянно просто на местных городских кулачных боях постоянно избивают. И он занимает последнее место. Хотя сейчас он неплохо мув сделал. Ух ты. Кстати, ногой бить нельзя. <смех> Я хотел его ногой ударить попробовать. Нельзя, к сожалению. Ну ладно. Так или иначе, в общем-то, ты готов. <смех> 50 талеров. Халявные 50 талеров. Почему бы и нет? Ладно, едем дальше. Едем в Тверь теперь. Там три каких-то разбойников. Пускай себе гуляют. Сафонова, кстати, разорено. Ну, там, наверное, это бандиты. по. Ох ты, кстати. подождите как кто там проезжал? А кто там проезжал. Случайно ли не запорожские кавалеристы, нет? Я их, наверное, уже не догоню просто навсего. Даже если захочу, ну. Но... Ну да, их просто здесь нет, вот есть какие-то разбойники, но их даже догнать не смогу. У меня уже очень много просто солдат. Вот в чем проблема, уже все. Просто армию я так расширил, располнил, что она уже, ну... Просто догнать никого не могу я. Подождите-ка. Дезерти... А, это ногаи какие-то. Нет, это не те. Я даже был бы готов, в принципе, расстаться с некоторыми людьми, чтобы просто догнать этих ублюдков и убить их. Так, ну нам, конечно, все это не светит, потому что у меня очень мало денег. У меня очень мало денег, и плюс сейчас я еще верну там какую-то часть денег, у меня еще станет меньше, и вообще будет очень мало. Гусарская пика, кстати, вот это да. Вот эту штуку можно было бы купить, но она очень большая. Она очень много силы забирает, и поэтому не получится. Старицу, давайте заведем. Нету до сих пор добровольцев. Наверное, все это означает, что я добровольцев просто набирать больше не смогу. Это довольно печально. Я хотел бы все-таки набирать, но, видимо, не судьба. Так, Василий Шерементьев, здоровенький булы, вот твои деньги. Нужно признать, я приятно удивлен этим персик. Я уже потерял всякую надежду. Вернуть деньги, прими мою искреннюю благодарность. Ну ладно. Встарица у меня в поле, с полевых работ сбежал несколько крепостных... Ой-ой-ой-ой, они возделывают мои поля и жили в своих домах, и вот благодарность нет. Это здание не буду выполнять, потому что это полная задница. Я не знаю, как выполнять это здание по-нормальному, потому что оно не выполняется по-нормальному. Там выбегают сразу три отряда крестьян одновременно, они убегают в разные стороны. Чтобы их догнать, нужно, наверное, просто вообще прям избавиться от всех солдат в армии. Нужно бегать вообще одним... Плюс надо точно знать, куда они поедут. Поэтому это все просто полная задница. реально. Это очень сложно. Так, что у нас? Почтальон в Новгороде был. Борис Пушкин, когда мы взяли это здание. Наверное, он там и остался. Сейчас мы это узнаем. Один в Львове. Но Львов вообще в другой стороне, да? Если не ошибаюсь. Ну да, по-моему. Ладно, поехали в Новгород. Опа, стрельцы... Тайного приказа, кстати. Вот это чуваки, по-моему, которые следуют за бандитами, если я не ошибаюсь. Да, пошли в ту сторону. Вот это хорошо, а только теперь точно мы их схватим. Так, ну понятно. Ладно, едем в Новгород. Опа, тут какие-то дезертиры были, они передумали нападать на меня. Чего ж они так передумали, я бы с ними повоевал. Так, у нас тут есть кто-то? А, есть только бояриня Алина, с которой я уже разговаривал. Ха. Блин, а как, кстати, вообще с ними отношения повышать, мне интересно. Потому что я уже забыл, это как делается. В Montblade Warband в принципе понятно. Там это когда вы выигрываете турнир, то вы можете дать, типа, эту победу турнира присвоить. Точнее, не присвоить, а, так сказать, посвятить эту победу своей там какой-то даме, которую вы там любите, да, в игре. С ней поговорили и посвятили, она типа, ой, спасибо тебе большое, а потом придет письмо тебе. В течение игры. От этой дамы, если она тебе, как бы, взаимностью ответит. Она может прислать письмо. Типа, я вас жду, вы не приезжаете. Короче, что-нибудь такое подобное. Так, Борис Пушкин. Он, кстати, здесь оказался, поблизости. иди сюда. Тебе письмо. Так, отлично. Хорошо. Может быть, есть еще куда то задание? Да, нужно ехать в Рязань, чтобы отдать кому-то письмо дальше. Ну, ладно, я, как бы, поработаю некоторое время... Почтальонам, конечно, мне вообще не охота это делать, но я поработаю. Ладно, так и быть. Свое ЧСВ я засуну куда подальше. Пока едем, давайте-ка Псков. Нам вообще, куда нужно было бы съездить? Трубецкому, князь Трубецкому. Ага, князь Трубецкому вообще где, интересно? Ну, можно сейчас поговорить, в принципе, с Борисом Пушкиным, если он далеко не уедет. Ну, он, конечно, едет специально как можно дальше. Так, мне надо узнать, где... где где где где где А, нет. Так, подождите-ка, я забыл опять, кто это был. Вас столько много, что довольно быстро забываешь. Алексей Трубецкой. Алексей Трубецкой мне нужен. Вот, кто мне нужен. Где находится Алексей Трубецкой? Где он находится? Он в пути около Клина. Ну, понятно. Он, в общем-то, где-то очень далеко. А Клин это где... ⁇ -мо ⁇ как много всего надо нажать, чтобы увидеть. Ага, он около Москвы, значит. Ну тогда давайте возвращаемся обратно, в принципе. Я думаю, можно попробовать уже перейти к следующему этапу игры. Это заняться уже войной с нашими противниками непосредственными. Со шведами там или еще с кем-то. А пока едем к Москве. Так, здесь у нас обозы. Ну вот непонятно, куда двигался именно Алексей Трубецкой. Ну, явно он не сюда шел, да, он где-то рядышком проехал. Юрий Б... Барятинский, ну, ладно, я, в общем-то, персик, единственное, что может меня получить. Холоп, ну, понятно, да, да, да, конечно, холоп от тебя ничего не может получить. Так, надо забрать, а, бегли. ооо, вот это я зря взял, задание. Да, сразу же вот они поехали, и сразу их хрен поймаешь, потому что у меня очень много людей в армии. Так, добрый день, господин, меня послал. Вы нарушили закон, ваш дом. Хорошо, сударь, как вам будет угодно. Так, они бегут, кстати, в Смоленск. А этот куда бежит? Тоже в Смоленск, да? А, они, кстати, могут все равно отклониться, наверное, от пути, да? Да, они все равно могут отклониться от своего пути. Йоперный театр, отряд, короче, понятно. Но я это задание, скорее всего, не выполню, потому что их очень много. Распустить. Наемная бордист. Распустить. Ну и все, я думаю, должны их догонять побыстрее. Ну, блин, не особо. Не особо быстрее это. Ну, я провалил, короче, задание, понятное дело. Его выполнить было практически невозможно в срок. Даже если бы я там, не знаю, чем-то занялся таким, чтобы там вообще прям... Всех распустить, абсолютно, и там один бегать я бы все равно не успел бы. Так что так. Ну-ка, городской глава что мне расскажет? А, работа есть, мне нужен человек, чтобы доставить пиво. Ой, блин, в сечь добавить. Йо мое ну, ё мое ё мое Боюсь, я не буду доставлять, потому что, во-первых, далеко, во-вторых, деньги -то, того не стоит. Мне надо вернуться обратно в Москву. Ну, блин, ну, понятное дело, они все уедут, ё -моё. задание не выполнено, ну, по-любому это было бы выполнить практически невозможно, я уже не единожды сталкивался с этим заданием, это то же самое, что убежавшие крестьяне, убежавшие там какие-то ремесленники, что ли, что-то такое тоже есть, они убегают, их вообще хрен догонишь, никак их не догнать, они просто убегают кучей, ну, сейчас мы, конечно, потеряем какую-то репутацию, а, ну минус 1, ладно, тогда это вообще неплохо. Я думал, там будет минус сразу 5, например, я думаю, ну ладно. А так минус 1, ну и хрен с ним. Это не такая уж и, не такой уж, как сказать, не такая уж и плохая весть, потому что могло быть все гораздо хуже. Так, мне надо найти Трубецкого. Блин, надо было спросить, где Трубецкой находится. Где Трубецкой? Он в пути около Клина, а, то есть все еще где-то здесь? Ну ладно, давайте его поищем. Нет, это фуражиры. Фуражиры. Да нет, тут его... Че вы мне врете-то? А, вон Алексей Трубецкой. Все, я заметил Держим путь к нему. Иди сюда, Алексей. Мы знакомые, я персик. Так, говори быстро, у меня нет времени на пустословие. Ну, в общем-то... А, Подождите-ка, почему? А, я от Клермона, вот. У меня с собой рекомендовательное письмо от Шевале до Клермона, князь. Давай-ка его сюда. Что же, Клермон пишет, что тебе можно доверять. Это хорошо. Сейчас мы вместе с, бар с, брата с братами казаками возвращаем земли, которые отняли у Руси поляки в смутные времена. Осады городов дело непростое. И тем дольше она длится, чем больше припасов, заготовленных у горожан. Нельзя допустить, чтобы селяне обеспечивали их продовольствием и всем необходимым. Ты должен разорить не меньше трех селений Речи Посполитой. Таково твое первое поручение. Не забывай, что крестьяне тоже могут дать отпор. Я берусь за это задание. Это дело как раз по мне... Князь, я слышал, английские монархи во время войн с Испанией выдавали патенты, дающие право нападать на вражеские поселения. Стал быть, я не разбойник, а сухопутный корсар. Ай, смешно, конечно. Тогда ваш скорее царский флебустьер. Отправляйся на охоту. Удачи тебе. Царский корсар, кстати. Кстати, это уже начало, по-моему, как раз таки сюжетного сюжетных миссий, которые нас приведут к. К окончательной Победе в компании Но перед этим, конечно, мне бы требовалось Найти еще больше людей, потому что Разорять деревни, это, конечно, классно Это круто, но надо иметь хоть каких-то солдат Потому что без солдат там делать вообще ничего. У Меня крестьяне задают просто числом И всех убьют Моих людей Поэтому мы сейчас набираем местных наемных э, Мушкетеров Плюс сейчас я заеду еще в другие города Понабираю солдат и потом можно будет ехать уже напрямую к местным деревушкам. Так, давайте-ка в Ржевскую крепость еще заедем, в Кабачок. Ну, лебордистов я, честно, брать не хочу. Я хочу брать пикинеров, потому что пикинеры это, ну, довольно неплохой отряд. А вот лебордисты это очень так себе. Посредственные воины, они довольно быстро отваливаются. У них очень низкий боевой дух, я так понял, по предыдущей игре. Сейчас давайте еще заедем в Брянск. Пока на меня никто не нападает, что очень приятно. Мы набираем здесь еще мушкетеров. Еще пять мушкетеров. Хорош. Нам нужно в какой город? Царский Корсар. А, Речи Посполитой нужно разграбить деревушки. Так, ну нужно здесь быть еще внимательным, потому что мы будем разорять деревушки. Помимо крестьян, нас могут напасть местные господы, которые просто уничтожат меня в пух и прах. Поэтому нужно еще заехать в Черников по пути. Так, Черниговый. Кто у нас? Спасите кабака. Еще нам немножко тюрьмы. Ребята, сколько вас здесь? Так, кто тут дерется? Дерутся, короче, кто-то непонятно кто. Какие-то, что ли, эти местные бомжи воевали. Так, тут воры были. Тут дезертиры. Ну, они, кстати, они, конечно, убегут от нас, потому что у меня уже много очень солдат. 27 аж. Такс, такс, такс, такс. Ну, давайте съездим в речь посполитву, пока мы с ними не воюем, заедем в Слуцк. Наберем здесь людей. В кабаке. Кто тут у нас? Ой, еще мушкетюри. -мо, я думаю, что-то, мне кажется, очень много мушкетеров у меня в армии. Это даже слишком многое возможно будет. Ладно, как бы там ни было, давайте-ка я. Сохраняюсь и повоюем сейчас с этими местными крестьянами. Разграбить и сжечь деревню. Да, разграбить и сжечь деревню. 35 человек у меня. По идее, если они попробуют у нас напасть, эти крестьяне, мы их сразу убьем. Но при этом, если по польский сейчас какой-нибудь пан прибежит, нам может просто надавать по башке своей с улицы или чем там, что там у него есть. Так, ну мы, в общем-то, все уничтожаем. Мы забираем здесь... Местные ценности, причем довольно таких много, я даже, наверное, все забрать-то не смогу, да? Капец вообще, ребята, это просто какая-то богатая деревня, там просто десятилетиями накапливал все, э, все свои плоды, скажем так, предусмотрительности. Давайте едем теперь в Медзельский замок, потому что я хочу продать это все добро, а тут поблизости больше никаких городов-то и нету. Так, так, так, так, так, разведчики, идите-ка сюда. Ага, они, а, они не убегают, они просто еще пока не, поймают, не понимают, что мы с ними воюем, поэтому они просто, по сути, поблизости передвигаются. Ну ладно, фиг с ними, я их догонять не стану, конечно. Медзайский замок, заезжаем. На рыночной площади я сейчас просто реально хабара на десятки тысяч, наверное, долларов наработал. Так, хорошо. Так, железо тоже сюда продаем. Все, продаем. Я на самом деле небольшой сторонник атаки деревень, потому что это... Ну, это понятное дело, что это боты, все это как бы не настоящее, но просто вот чисто... Думая, что это вот как бы реальность. Вот играть как бы не просто потому, что ты играешь в игру, так делаешь. А потому что в реальность как бы я поступил, я бы деревню, конечно, не разорял бы. Поэтому я стараюсь это все обходить дело со стороны, стараюсь этого не делать. По возможности. Но вот если это невозможно, если вот мне просто надо, по идее, по заданию это сделать, я никак не могу отвертеться. Я могу, конечно, сюжет тогда вообще не выполнять, ну да, ну просто это будет вообще глупость полная. А так, по сюжету это надо во всяком случае сотворить, поэтому я не мог бы отвертеться от этого по-любому. Так, ну ладно, хрен с ним. Давайте посмотрим, что тут есть. Тут есть, кстати, что-то интересненькое. Гусарская пика имеется, но у меня пока что мало силы. Не хватит ее. Силушка богатырская, к сожалению, пока у меня отсутствует. Есть тут, например, толстый нагрудник. Но его тоже брать, наверное, я не стану. Конечно, это круто иметь уже толстый нагрудник. Но я хочу там как бы что-то такое получше. Потому что тут для ног, например, вообще защиты нет. Тут только именно для тела. А что ногам делать, например, я не знаю. Урон-то все равно будет наноситься. Так что нет, пока мы деньги оставим. У меня в кармане на черный день все равно нужны денежки. Так, а здесь нас эллибордисты опять ждут. Ну, -мо, хватит уже эллибордистов. Ну, давайте, ладно, я возьму 6 эллибордистов. Потому что я полностью так наберу. Кстати, тут еще и стады. Забьем, давайте-ка, животных. Заберем говядину у них. И едем, давайте-ка, теперь в друг, другую деревню. Например, Островец. Около Вильна. Очень неплохая деревушка, как я вижу. Кстати, 20 воров, нифига себе, откуда у вас так? восток? Но ну, мы их все равно не догоним. Хотелось бы с ними провоевать, ну ладно. Предпринимаем враждебные действия, конечно же, разграбляем и уничтожаем. Очень надеюсь на то, что нас сейчас никто не подловит. А нас подловит. чуть ли не подловили, кстати, могли бы подловить. А... Отлично. Захватываем все здесь. Отлично, отлично, отлично. Три деревни почти что я разграбил уже. Сейчас мы получим наше следующее поручение. Блин, уже все, место не хватает, ё-моё. Пшеницу выбрасываем, конечно, тогда хлеб выбрасываем. Тут он уже почти весь съеден. Это тоже мы выбрасываем. Забираем курятину, забираем свинину, виноград. И все. Ну, муку можно тоже выбросить, хотя нет, уже мука, в принципе, по значимости то же самое, что вот, например, сп... например, говядина уже то же самое. А, говядина уже не свежая, серьезно, Я только полдня прошло, она уже не свежая. Вот это жесть. Ладно, тогда едем в Вильна. Интересно, кстати, в Вильна можно будет заехать? Можно только переодеться и попытаться проникнуть в город. Но ради прикола давайте-ка это сделаем. Нет, нет, нет. Я зашел в город, ну, отлично. Продаем тогда все, что вообще есть. Причем тем же самым полякам. Е-мое. Вот это я просто ублюдок. Реально, поступаю как настоящий вор убийцы. Ничем не лучше, чем вот те грабители, которых я убивал. Да. Судьба порой поворачивается таким боком, что ты не можешь предположить, что так оно будет на самом деле. Ладно, продаем все вообще. Абсолютно все. Потому что места очень мало выходит. Так, оливочки, оливочки. Ребята, покупайте оливки. Очень вкусно, очень полезно. Так, свинину надо обязательно продать. Потому что она испортится иначе. Да, заплати сколько есть. Фиг с ним, там 6 динаров не хватает. 6 талеров. Это не так уж и много. Так, теперь можно зайти еще в кабачок местный. И тут наконец у нас первый в спутники. Я не знаю, куда они все подевались до этого. Наконец-то я их нашел. Проблема в том, что я могу только набрать определенных э, спутников. Я возьму спутников таких: Федота, Цепиша, Сарабуна и Елисея, потому что их советуют вроде как основных, таких хороших. В чем проблема для людей, вот кто не играл в Mountain Blade, объясню. Проблема в том, что если вы берете очень много спутников, то они начинают между собой цапаться. И начинают просить, чтобы ты выгнал того иного. И, в общем-то, это ничем, ничем хорошим не закончится. Поэтому мы возьмем сейчас Федота. А потом возьмем еще кого-нибудь. Ну знаете что? Я на самом деле сейчас закончу пока что эту серию, потому что мне надо уходить побыстрее. Потом продолжим. Потом обязательно возьмем спутников. Ну а пока с вами был Веном, да, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые. Всем пока, удачи!